Давай базарить. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я к вашей справы. Я к слева, так и справа. О, отлично. У меня так же. Прекрасно. Ну, о чем, о чем беседуете? Беседую о чем-то и ни о чем. О, давайте ни о чем. Давайте ни о чем. Вы гражданин Российской Федерации? Так, точно. Соответственно, вы можно задать вам вопрос: как вы относитесь к тому, что ваш главнокомандующий с вас сделал убийцу украинского народа? И как вы не к этому относитесь? Изменял, не как не сделал? Факты говорят совсем другое. Не, не, не. Изменя... Как нет? Смотрите, не э, Российская Федерация, секунду, я подтверждение в своих словах хочу довести. Российская Федерация – это государство, так. в котором есть госслужащие и есть госструктуры. Так. Вот Вооруженные силы Российской Федерации – это есть госструктура, так. которая давала присягу на верность народу Российской Федерации. Так. И она на данный момент, с 24 февраля 2022 года, так. убивает народ Украины, которая предназначена для защиты народа Российской Федерации. А в этот момент она не защищает, а убивает. Народ Украины. Соответственно, вы являетесь убийцей украинского народа. И этому всему виновен Владимир Путин хуйло. Да, потому что вы, Да, да, да. Это ваш представитель вашей власти, который отправил вооруженные силы Российской Федерации убивать народ Украины. Вы являетесь на данный момент по факту убийцей украинского народа и пособником террористов. Если, если, есть, вы есть, убил, Путина, одного, если вы поддерживаете Путина, если вы поддерживаете Путина, вы являетесь пособником террориста. У вас есть хотя бы одно, доказательство, что я убил хотя бы одного? Так я же сказал вам, так я же сказал, ваши войска, так не надо вам лично убивать. Ваши войска, это не путинские войска, а ваши. Ваши войска, солдаты приняли... Смотрите, солдаты дали присягу на верность народу Российской Федерации. Вы являетесь гражданином Российской Федерации. Ваши солдаты вам дали присягу, что они будут вас защищать. И они при этом убивают украинский народ. Так вы являетесь убийцей. Потому что весь состав э, вооруженных сил Российской Федерации состоя... состоит с граждан Российской Федерации. Ну, чего ты? Да принимай. Явно это какое оно есть. Как бы оно было приятно, чи неприятно, а главнокомандующий себя сделал убийцу Нет. украинского народа, да. Нет.